И продолжаем мы с вами играть в «Бесконечное лето». Продолжим. Удачи! А, да, то есть я же не спрашивал, я же в Кинул я ей вслед? Спасибо. Подарила она меня напоследок, не улыбка. Давайте, потому что затозила водить. Так. Не есть яблоко. Не есть яблоко. Нет. Мику, с тобой пройдем, наверное, Пошел один, Пошёл... не, ну не пойду жить туда один. Ой, Годмитцина приезжает, думаю, пожалуй, ты прав. Тогда завтра пойдем все вместе утром. Так, сейчас узнаю, ребятки. Я шел и шел, казалось, что нами нет конца, слов меня заперли в лабиринте и я и без выхода. Край, так сейчас. Ай, меня себе, Казалось Кажется. Ай ай ай, ай, ай, ай, ребятки, извиняюсь, технические неполадки у нас такие не. С с новеллы, а со мной. Поэтому давайте, ребят, сияем, давайте. До скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах бесконечного лета. Пока-пока.